Вот эта встреча я не ожидал, вот эта встреча словно бы награда, как будто это кто-то нагадал. Словно мне на сердце радость Крашена. Теперь не знаю, что и как сказать И мысли словно как-то разбежались И я не знаю, как их всех собрать Наверное, зря тогда с тобой раздались Ведь так прекрасно И тогда, наверное, время вовсе не влияет Хотя, казалось бы, года, года Ну кто теперь об этом вспоминает? Ведь может, надо нам с тобой забыть О наших ссорах и пустых упреках Ведь может, надо снова возродить Слова простые, без намек так, прекрасно! Звезды мира Светили нам Но вот теперь